Да, Валер, ты только что закончил э, заезд в первом классе, в котором участвуешь, это класс Street. Там ты безоговорочный лидер, да, на 8 секунд 5. Мы пробуем Расскажи. в классе Street, пробуем, играем с подвесками, давлением, э, пробуем, что нам надо сделать в старших классах, где мы действительно боремся. И в классе Street мы просто экспериментируем. Я даю обратную связь инженеру, он принимает решение, что насколько мы размещаем, что мы меняем. Расскажи, где сложнее, где. Твои соперники там, приближаются к тебе или даже опережают? Что класс, класс Street мы выиграли, класс 2ВД мы, скорее всего, уже выиграли. И класс ProSport 50 на 50, но больше шансов, что мы его тоже уже выиграли. Самый интересный класс SuperSport, где едут заряженные сумасшедшие 500-сильные эвики. И мне надо за, э, за проезды в классе Street, ProSport, 2ВД найти оптимальные настройки те, которые мне да, смогут дадут возможность побороться с этими монстрами. Пока мы вторые. То есть для тебя, получается, э, большая часть всего канала в Полтаве это тренировка, да? Да. То есть там ты недосягаем? Ну, в проспорте со мной борется, но я так понимаю, что в 2 воды в стрике я точно недосягаемый, а в проспорте скорее всего недосягаемый. То есть, у меня есть возможность поиграться разными типами резинами и так далее. Расскажи подробнее про резину. Где на чем ты едешь, э что тебе кажется едет лучше сейчас, вот в данных условиях, да, что хуже, а, как все это работает? Я думаю, что я чуть-чуть ошибся и купил 214 ханкук с C71 состав. Это стык. А, да, ну это типа читерский полуслик, но... Я на него все ставил, я на него ставил, что я поборюсь с ним в суперспорте, mm -hmm. он не успевает разогреться, состав медиум, mm -hmm. несовершенство mm -hmm. регламента, как Лотов в классе да то есть приблизительно одно и то же, это, mm -hmm. это фришные, фришные подиумы, просто за счет техники, да, пилот старичен. Пилот вторичен, ты ставишь экстрим, если против тебя борются без экстрима, ты как пилот можешь быть слабее, но выигрывать, поэтому... Да, ну, это нет. уже не спорт, это уже не спорт, это, это даже уже не война, а, это даже уже не гонка вооружения, это еще хуже Что ж, спасибо, Валер, удачи тебе, еще две сейсти, еще две сессии, еще, еще будем бороться Молодец, <связь> удачи наше поздравление четвертый этап это вот первый этап когда ты заявился в 4 класса до этого ты ездил максимум в 3 да. а 3 первых места, одно второе Стрит, понятно класс для этой машины слабый она его автоматически выигрывает 2вд некоторые люди с которыми я должен был бороться не показали своего даже прошлого времени мы еще ускорились про спорт мы еще дальше подъехали от Астроги, за счет того, что мы ускорились и по резине, и по настройкам подвески. Класс Суперспорт – это подарок. Я не собирался туда заявляться, не собирался ехать. Машины 400 плюс сил, с ними сложно бороться на этом автомобиле. Но те круги, которые вывезли mm -hmm. нас на второе место, это были круги на максимуме. И все сложилось. Я выиграл у холодного там 5 соток. Ну, в принципе, очень такое плотное да, борьбе. Да, очень плотно было. До четвертого этапа, скажем так, автомобиль был немножко технически не готов. Его там собрали буквально, там, наверное, в последние дни, в последние последнюю часы, ночь, да. а, это, наверное, Классика на когда боевой автомобиль там в последнюю ночь заканчивают готовить и едут на гонку. А, доволен ли ты на вот на этот этап? Как был подготовлен автомобиль? Был ли он готов на то состояние, которое было? первый второй и третий этап он стал я бы проехать смог проехать чуть чуть быстрее но из того что у нас было это максима, это супер максимум а машина может ехать еще чуть чуть быстрее то есть мы где-то на процентов 85 90 находимся возле максимального возможного времени этой машины в этих условиях на этой резине в принципе был ну, доволен потому что есть результат В сегодняшнее время 59 это, это уже мой предел то есть я проехал на пределе но я чувствую что э, у нас передние колодки не дорабатывают а старые были разбиты на lotus rush то есть мы поставили то что было бы ушное, и я чувствую что она не останавливается так как должна останавливаться и по подвеске у меня есть еще одна настройка, которую я не успел попробовать. Вот мы это все сложим, и тогда будет предел. Если у нас будет э, добро на то, чтобы некоторые вещи менять и мне попробовать, я думаю, что 49 высокий, это тот потолок, больше я не выжму. Но мы будем стараться. Валер, э, с удовольствием ждем тебя на пятом этапе. Желаем тебе подготовить тачку вот так, как она должна ехать, и хороших времен. Спасибо большое.